Всем привет, друзья! Сегодня я собираюсь сделать пироги чуть побольше. Это у меня рис-консервой, лук поджарила. Большие. Вот у нас пирожки, еще раз повторюсь. Капуста с яйцом. Вот такая она. Она еще тушится у меня, хоть и выключена. Такая свойлакистая получилась. Замечательно красивая капусточка. Здесь у меня белок, а желток я сюда добавила. Чисто желтого, чтобы подмазывать пироги. Они будут очень классные, очень вкусные. Так, поджарила котлеты. котлетов в сегодня сделаю. И покажу, как ее тесто поднялось. Ну вот. О, ущетнули козявки мои. Считаю, Все, красиво, красиво, так, включаем плиту. Вначале я сделаю большие дырышки. Давно большие не стряпала. Но котлеты, конечно, будут и немножко маленькие. Воздушное. на своем молоке и будем раскатывать сейчас наши колобочки не прилипают абсолютно к рукам у меня раньше мама стряпала всегда большие пироги помню вот. мне нравится нарезал Кушаешь со своей большой семьей. У нас семьи тут много, четверо детей. Тесто дышит. Что-то я говорю, давайте пирожки сделаем. Мальчики не знают, они у меня сегодня не знают, что будут пироги. Но... И поставить решила поболее тесто, потому что у нас вечно до утра не остается пирожков. Кушает. Это хорошо, пускай, пускай да. был бы аппетит. Когда аппетит есть, это очень хорошо. Но сегодня я буду начинку делать более, а начинку теста более потолще это мы будем треугольник делать с капустой с капусты сделали сделаем мы рис с консервой Сейчас буду мазать. а я по, тем временем подготовлю тесто под, это, под, ко, под котлеты, как раз оно будет подниматься. Ну это сделать. Но это не сейчас будем, это похоже. Пока мы поставим качки. Я Резинка, почему убрала? Вот, вот, вот. Еще поле заказали. Еще поле заказали еще. Давай Али, почему это? почему это. Сейчас будешь маслом. Идем. Консерва. Жареный лучок здесь. И рис. Промытый. Обязательно промыть надо, чтобы нам не было. есть. Мой любимый. любимый? Да, рис. Ну, рис, капусту все любим, да? Ну, это капуста нет. Не любишь? Я думала, ты любишь, нет? Ты знаешь, папа и ты котлетку хочешь? Да. А я хочу. Подожди. <г erro> Крокодил, да, получается. <цепочку> а, Маша, Лариса, ушел. Давай, Маш. Аккуратно, аккуратно, смотри, у тебя все лежит. Вот, Маш, Маш, Маш. Маш, маш, маш. Угу. Смотри маш, этого крокодила, самый гребешок-то. Вот, Машка, хорошо, ладно? Крокодила называет мама, да, пирожки? Вот а -а -а. он нарезал, так нарезал. Шайком с молочком попил. Вечером козу подоим, Молочко будет. Да? Утром сегодня молочко у нас ушло. Куда? На тесто. Ага, жалко. Жалко? Любишь, да, молоко? Тоже тысячи да. Это со школьники мальчики идут. Угу. Ну все, наши пироги с консервой будут теперь стоять, подниматься и ждать своей очереди, как говорится. Все смазываем, все аккуратно, красиво, желтая, желтая, красота. Так, сейчас... Котлеты в тесте, тесто колобочки такие раскатаем, сделаем, подготовим и потом <соединяющие> У -у -у. Там пироги поспеют, они просто не выйдут, поднимется тесто а и будем делать пельмени котлеты. Днем, днем, делала? Молодец. Так, ну все у нас. Треугольники с капустой вышли. Теперь мы их уберем. Мы будем делать котлеты в тесте. Успеем, а не успеет, она у меня обвезется. Как вы видите, хорошо она Ну и всё, вот так и будем делать. Так, давай вот, Маш, целый противень. А, вот уж. У нас осталось еще две котлетки, еще там три. Это... А, да, еще... Маш, ну вот у меня котлеты в тесте готовы уже. Вот. пирожки, два листа. Третий уже в духовке. Хочу обрезать пирожок, нарезать девочкам капусточкой сейчас андрей придет крючок убежал как раз чайком попьет ну сегодня как я и говорила вот, вот. Песто чуть потолще. А, я дала пирожек. Она сидит у балкона и кушает. Сейчас дам. Динара, там что делаешь? А? Ну, ка тетради там не раскидывай, все раскидала. Хлам полный. Чай поставила ей, пирожок. И ням-ням, и ням -ням. Супики бегут у нас. Ну все, друзья. Я вот почти допекаю пироги. Ну, котлеты в тесте у меня сразу навернули. Вот они получились все такие красавочные. Это с рисом. Красота. А это я приготовила тюрьму. Я отнесу здесь капустой рисом и две котлеты в тесте. Они с мужем живут вместе. Двое их только. И вот хочу отнести. Сейчас пакет положить отнести сразу. А пока я вот последние у меня пироги и поставил сюда капусты, которую любят. Все. Пока они поспевают, я быстренько сбегаю и отнесу. Отнесла я тёсь Зоя пирожки. Смотрите, взамен, что мне дала она желтую тыкву большую Поэтому... Моя... Сколько, говорит, я тебе должна яблочить? Завтра тыквенный день, Дима, будет. Каша с тыквой и пирог с тыквой. Офигенно, классно. Он такой лёгкий. Поспел. Может, даже только все напиловать нет на Все не пущу, потому что кашу почувствует. <говорит> что такое? Ч? Что случилось-то? <говорит> да? <говорит>